Добрый день! Этот ролик будет полезен для тех, если вы знаете, что кто-то как-то зарабатывает в интернете, вам тоже хочется, но у вас нет ни малейшего представления, как это сделать. Что-то умеете и уже что-то зарабатываете, но хочется зарабатывать все больше и больше. Хотели бы инвестировать деньги в какой-то интернет проект, но слабо понимаете, как, на чем и сколько можно зарабатывать. В интернете, где правда и обман. Заработок в интернете это любая деятельность, которая не была бы возможна без интернета и подразумевает то же самую работу. И сегодня мы разберем стратегию продвижения кэш-кэш-ап систем Как же все-таки сделать тройной удар на ступени эконом, экономинал? Вход 50 долларов. Как же все-таки со 100 долларов получить 900 Интересно? Поехали! Что для этого надо? Вы регистрируетесь по реферальной ссылке, оплачиваете одно место стоимостью 50 долларов. Далее, по своей реферальной ссылке регистрируете второе и третье место, в которых вы получаете реферальные 10%. Итого 10 долларов. Считаем затраты на данной ступени. Затраты на покупку трех мест вы затратили 150 долларов, при этом получив реферальные с двух своих мест, со своих же мест, 10 долларов. Кроме этого, мы вам расскажем, как за 7 дней можно еще вернуть 40 долларов. Итого, ваши затраты составят 100 долларов. Далее, а теперь посчитаем. Прибыль. Какую же вы все-таки прибыль получите здесь? Так как вы выполнили квалификацию, то есть по вашей реферальной ссылке зарегистрировано второе и третье место. вы получаете за закрытие очереди 300 долларов. Далее. Прибыль за закрытие своих очередей двух мест по 200 долларов вы получаете 400. Кроме Кроме этого, получаете прибыль, прибыль Ребек, за свое первое место – 50 долларов. Прибыль за закрытие первого уровня двух мест – 2 по 50 составляет 100 долларов. Прибыль за закрытие очереди второго уровня – 2 по 25 – 50 долларов. Суммировав все это 300, 450, 100 и 50, вы получаете 900 долларов. Интересно. Все-таки интересно, как же при этом, затратив 100, получить ФИЦО. Где же такое было? Это только у нас. Используйте свой шанс. Изменяйте свою жизнь с кэш-ап. Прекратите работать на дядю, стройте бизнес с нами. До новых встреч. С вами была Галина Лапика. Подписывайтесь, регистрируйтесь. Ссылка будет указана под моим роликом. До новых встреч!